А Не дают мирного неба над головой. Весь мир от фашистов, фашистов освободил. Да. На митинг собрали. Стоят, наняты. У нас видеосъемка. Тоже ради картинки пришли? Чего? Тут говорят, по-моему. Так, Ирин, вы сняли? Ирин. Показуха, стыдоба! Ты давай.